честно говоря, я до конца не совсем понимаю, что здесь будет происходить и вообще как бы вот. Ну, э... не ну тут группа, сказать. группа женская. Вот. Ну, да, есть преподаватель. <свят> преподаватель. То есть мы собрались посплетничать, да. обсудить свои проблемы. Ну, я просто до конца не понимаю. Что это ну, чуть-чуть можно будет обсуждать. Я буду регулировать это. Смотри, здесь будет э, это обучающий курс. То есть у нас будет теория и будет практика. И будет обратная связь. То есть особо вы сплетничать не будете. То есть в начале, скажем так, в начале занятия у нас будет минут пятнадцать на вопросы-ответы. То есть какие-то вопросы, что-то непонятно. Вот. Я на эти вопросы буду отвечать. Вот. А потом мы будем разбирать, у нас будет каждое занятие, каждая тема, каждая новая тема. Вот. И мы постепенно от контакта с телом, потом ощущениями, эмоциями. Вашей личностью, вашими ролями перейдем к устройству семейной системы отношениям с мужчиной. Проработаем различные ваши там не знаю, блоки, зажимы, мусор всякий выкинем из головы не нужно, который мешает вам. По жизни. Ну и по сути, какой результат в конце курса? Это улучшение качества жизни во всех сферах: от здоровья, финансы, отношения с мужчиной, понимание себя. Потому что мы пройдемся как бы вот по всем частям психики, по всем чакрам, если вот вы кто-нибудь может быть, эзотерику читали, пройдемся по всем чакрам основным. И поэтому все, что вот сейчас такая сидишь, ну, не в самом благостном настроении, но это поменяется. Будет больше радости, будет больше энергии, будешь чувствовать, какая ты. Окружение поменяется, всякие неадекваты уйдут с твоей жизни навсегда. Придут адекваты. Отношения с родителями, отношения с родителями улучшатся. Зарплату может тебе поднимут. Или предложат что-то, вот, он тебя направил, вот, ты станешь такой продвинутый, кто-нибудь предложит тебе получше работать. Вот. Ну все поменяется. Ты отзывы смотрела? Шорт. Все. Ну реально все. Ну, ну реально все поменяется. Ну, если мы разбираем каждую часть психики, то ну, по ходу те упражнения, которые мы будем делать, они будут вас менять, трансформировать.